добрый день интернет-пользователи друзья и гости моего канала с вами заново я серый кролик ну вот сегодня небольшой будет обзор кроличье хозяйства. расскажем две новости ну что произошло и что произойдет надеемся вот такой слой снега выпал буквально за вечер или за ночь можно сказать то есть покров снега очень очень большой плюс поднялся небольшой морозик ну, всего лишь до минус 13, а на выходные передают до минус 25, минус 27. В связи с чем, как вы видите, все сенники с лицевой стороны мне пришлось укрыть, чтобы не было ни сквозняка, чтобы, во-первых, поилки не так замерзали с водой, и то утром и вечером приходится кипяточек сюда поднаш... ну, поднашивать. Ну и все же, если есть дополнительная корма, а сена это как хлеб у кроликов. А вот по таким телодвижениям кроликов я понимаю, что там закончилось зерно, то есть кормушки начинают барабанить. Сейчас кроликоматками своим насыпаю, ну не в полную как бы, как как обычно полную там насыпал, нет, в целях экономии средств, хотя на кормах экономить не нужно, но сыплю порционно, то есть в небольших количествах. Если на кролика там 100-120 грамм положено, то я сыплю там грамм 200 с крольчатами. На сутки не больше. Ну, обычно практически хватает. Вот они такие красотули. Да? Мамка хочет покушать. Сейчас мамке дадим покушать. Это у нас старая мамка, но очень хорошая. Ей уже около двух лет. Вот такие красотули. Также в нашем хозяйстве появилась новость. То есть у нас произошел окрол. 11 числа, а сегодня у нас какой там? 14. -го. Ну вот мы сейчас посмотрим. Сделаем осмотр гнезда. Что там и сколько там. Посмотрите, как мамка, да, которая находится, грубо говоря, на улице в деревянной клетке, запечатала э, себе гнездо. Вот я, конечно же, его буду распечатывать, смотреть, какого там количество крыльчат, живы-неживы, потому что очень интересно. Ну и все же, для... мамка хорошая, запечатала очень хорошо. Минус 15, и мы выдержали. Ко мне с периодичностью приезжают очень часто такие вот помощники, пролетают. Вытаскивают зерно... Комбикорма полностью с клеток, где возможно только достать. Вот они садятся вот так вот на клеточках и все тащат. Ну не будем отвлекаться. Посмотрели на воробьев, будем дальше заниматься кроликами. Ну вот, осмотрел я гнездо. То есть вот там, посмотрите, отверстие выкопал, как там говорят. Посмотрите, какое количество было сено сверху. этой. Крольчиха, походу, покормила крольчат, потому что животики у них все-таки есть какие-то вот можно любого взять им холодно видите животики есть буквально два черненьких три черненьких и шесть беленьких покрывала я самцом обыкновенным эта мамка тоже обыкновенная то есть никакая ну помесь помесь жалко что не серая а рыжая Ну всего 9 крольчат убирать я честно говорю никого не буду. два крупных крольчонка все остальные практически одинаковых Отличия там между таких как архитозов нету Ну мамка уже не первая кролка она третий раз рожает так что все окей вот мороз минус 15 градусов уличное содержание клеток вот такие сделаны домики сейчас покажу вам с улицы с улицы это, как видите, просто ящики, которые имеют спереди дополнительную дверку. На зимний период времени утеплены они слофаном. Вот это ящики такие навесные. Ну, с дверками это понятно, чтобы я мог закрывать и открывать ячейку. Вот так я и на Ну, убирать снег я не буду, потому что он туда практически не капает. А вот мороз он сдерживает, потому что, как знаете, у меня будет до минус 25-27. Минус ну, крольчатам холодно, буду их возвращать, конечно же, на место. Потом включимся. Ну вот с мамкой мы разобрались. А сейчас будем продолжать остальное хозяйство все же кормить. Потому что большинство кроликов, как я смотрю, хотят пить. Вода быстро у нас замерзает. В связи с тем, что вода быстренько замерзает, приходится их э, все-таки отпаивать кипяточком, как это говорят. Утром и вечером кипяток в обязательном порядке. Также обратил такую маленькую... Ну, у них не ноу-хау. Смотрите, для того, чтобы крольчата, которые находятся вот таких, ну вообще любых клетках, деревянных на улице, да, и не на сетчатом полу, я начал залаживать здесь низ соломой, а здесь у нас в сениках сена. Смотрите, сено, ну и, конечно же, лучше поедают в 10 раз, чем солома. Получается то, что корм лежит здесь на низу, вот как раньше устилала я сеном как в кормушку, так и сюда. Получается, они сено поедали как с кормушкой, так и с пола. А они там все-таки какают, э, писают. В связи с этим могут появиться дополнительно что? Болезни. А мы этого что не хотим, конечно, сделать. В связи с этим я определился, что я сюда ложу солому на низ, э, а в сеннике, конечно же, сено. Ну и тв -тв -тв, пока никаких вздутий, никаких ничего. Может, это молочная кислота, может, это вот такой вот маленький метод, чтобы э, устилать на дно э, крольчатника именно... Солому, не сено. Ну, там опилок у меня нету, а вот солому без проблем. Ну, вот такой получился у нас небольшой обзор. Обзор хозяйства, как это говорят. Обзор дня. Ну, что хотел, то рассказал, показал. Как вы видите, птицы он хватает. Не только мои домашние, но еще и дикой вон летают. Так что всем всем всем всем, всем, всем пока. Он перенитой замерзает. Видите, на одной ножке стоит. Всем-всем-всем-всем пока. Огромное спасибо за внимание. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, оценивайте данный ролик. Всем пока.